Слушай, <соцентрический кодовый> <соцентрический кодовый> а что? Как у Нормально, Как дорога-то? Хорошая ныща. Вообще, дай а ты-то что там снимаешь? Ну-ка, пошла отсюда! Давай снимать. Мама, мама, Бабушка! снимай. Снимайте, что там снимаешь, что ли? Продолжай. Да, снимаю вас на... Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Ты, ты что, бабушка ругаешься? Я, сюда, я не знаю, пока не опал Бабушка, ты как живешь-то хоть? Окей. Кем желатый? Кем желатый? Тихо. Ты кладше пошла-то? Вот так вот. бабушка. А бабушка? О, Здравствуйте. бабушка. О, здравствуй, милок. А как погода сегодня? Окей. Ты куда пошла ты сама? Я... В магазин Сити. Магазин? Сити. От... А ты что забыла там? Панталоны. Панталоны? Да. И панталоны -то? Как? Мне уже 76-го десяток. 76-й? Да, ну много в, в общем. Не дожить а... тебя не таких. Да я тут держу. Урод ты конченый. Ты, ты ч бабка пиздишь-то? Да? Ч я сказала? Ч говорит пиздиш-то? Я да? да ебану, блядь. Бабка, не моя боси. Бабушка. Бабушка. Бабуля. Ты где такая? кабу? Ч хотел, блядь? Ты тупай, что ли? Я хотел, блядь. Бабушка, да иди, иди, Ты тупой вообще. я тупой. Ты тупая. Я тебе не не говорю. Так ты чё, а танк-то твой стоит, нет? Тупой. Ты чё, куда на него гоняла-то? Да кудахи на горы пиздить, помидоры, Ты там бывал? Нет. Нет. Чё, куда пошла-то? Уродненьких смотреть. Кто у тебя там? Защищали! Родину! А ты-то защищала сама-то? Я... Я отсовсю! Вот так вот, нахуй! <сélит> <сélит> Ой, блядь... Я тебе... Здравствуйте, бабка! Опять ты? Да? Что хотел? Что вы там делаете? Грибы еще! Грибы? Какие грибы-то? Нету грибов сейчас. Так это нету. Нету. А палка по голове? Появится может? Нет. Вот а. все, куда пошла? Опа. Бабушка, а? ну куда пошли-то? Сатурн-Свитя. Сатурн-Свитя. Остальная остальное месяца сетя? сколько лет-то? Ты сможешь меня провести? нет? Конечно, смогу. Как? Молча. Не мешай. А молча-то как? Так, молча. Это дурак, что ли, шальной? Сколько лет Шестьдесят с копейками. шестьдесят с копейками. Да. Я у тебя с математикой, ты вообще всё хуёвало. Бывает. Бывает. Как, как у в голове? В каком году ты родилась? Дяд, тоже. Че, будешь прям заходить? Наверно, да. На эскалаторе кататься? Стопа, давай. Пойдем. <реклама> <реклама> Ты опять здесь столишь? Да. Пойдем. Прошла бабуля какая-то. бабушка наверх поедешь?